Суперблондинка в кокошнике, поющая в стиле суперпоп, Так коротко и не без юмора представляется певица Ольга Полякова публике, а сами поклонники окрестили артистку украинской леди Гагой. Ольга Юрьевна Полякова родилась в Центральной Украине, в областном центре Винница в январе 1984 года. Мама девочки работала детским врачом, а отец в должности дипломата налаживал отношения страны с Кубой. В школу Ольга Полякова пошла в Киеве. Здесь девочка и начала карьеру, первые ступени которой преодолела в раннем детстве. Оля снялась в нескольких сериях знаменитого Яралаша. А еще у девочки оказался хороший голос и прекрасный слух. Поэтому родители отвели дочь в музыкальную школу. После окончания учебного заведения Полякова продолжила образование в этом направлении, став студенткой музыкального училища. Ольга окончила его с красным дипломом и решила, что нужно двигаться дальше. Юная певица поступила в Киевский университет культуры, где выбрала эстрадный вокал. Также Полякова посещала занятия по вокалу в Киевской консерватории, после чего девушке вручили диплом оперной исполнительницы. Как оказалось, у Поляковы голосовой диапазон 3 октавы. Карьера певицы началась с альбома ⁇ Приходи ко мне ⁇ состоящего из 11 треков. Первый клип на символ так не бывает был показан по украинским телеканалам, но оказался незамеченным широкой аудиторией. Ольга Полякова успела одно время поработать в качестве модели в мировой столице моды. Это случилось после подписания выгодного контракта с агентством Мэдисон. Но после окончания контракта Полякова вернулась. Но не в Киев, а в Москву. Там на одной из звездных вечеринок девушка познакомилась с Денисом Клявером. Вместе музыканты записали композицию «Обними меня». В 2008 поклонники «Голосистой красавицы» получили от девушки сюрприз в виде макси-сингла «Суперблондинка», после выхода которого Ольга начала называть себя не иначе, как «Суперблондинка». Режиссером клипа на эту песню стал питерский клипмейкер Александр Игудин. Певица любит эпатировать публику только на экране. Но личная жизнь Ольги Поликовой, если сравнивать ее с такой же жизнью других представительниц шоу-бизнеса, скучная и пресна. Никаких скандалов или разоблачений журналистам сделать не удалось. Полякова замужем за успешным бизнесменом по имени Вадим. Для мужа артистки это второй брак, в первом детей не осталось. Супруги познакомились на выступлении артистки, которое Ольга давала на дне рождения Вадима. Как утверждает муж, он влюбился в девушку с первого взгляда. Первое время после начала совместной жизни молодожены выясняли отношения. Полякова долго не могла смирить пылкий нрав, пока не поняла, что битьем посуды ничего хорошего не добьешься. Со временем страсти сменились взаимопониманием. У пары родились две дочери. В 2005-м на свет появилась Маша, в 2011-м – Алиса.